Здравствуйте. Здравствуйте! А я ваша новая соседка. Хотела попросить вас посмотреть у меня смеситель на кухне. Ну, не знаю. Пару минут могу уделить вам. Всего-то? А я думала, два-три раза сможете.